Важно определиться, что по-настоящему э, твоя цель. Не что ты хочешь, а что тебе важно. Еще раз. Не что ты хочешь, а что тебе важно. И это отличает навязанные ценности от истинных ценностей. Проанализируйте свою жизнь. Я свою анализировал. Половина целей, которые я выполнял, на самом деле для меня были я их просто хотел. Они не были для меня важны, поэтому результат такой. Я до сих пор себе задаю вопрос: вот действительно ли мне важно кубики на животе или я просто это хочу из навязанного медиа, э, там медиа структуры идеального тела кубиками, что вот это Идеал красоты это должно быть, и я на это купился и трачу годы своей жизни. То есть быть здоровым это не означает иметь кубики на животе.